Всем привет, друзья, вами Кирилл. и помогите мне, пожалуйста, вы видели, я еду, и я просто нажимаю на газ, а газ просто тупо не работает, то есть вот, нажимаю на тормоз, вот, что это значит тормоз, у меня просто машина не едет, что мне делать, стоит на месте машина, и что дальше делать, на какую кнопку нажимать, вот на какую, Ну, что не делать? Я нажимаю на управление. Что здесь мне еще надо найти? Руль, передача вниз, передача нейтральная, передача. Ну пусть тоже будет на скейп. В путь. И что это значит? Как это убрать? Или вы? Почему просто машина стоит на месте? Что не делать? Машина стоит на месте. Просто берут, чтобы а не едет. Кстати, навесить и не едет. Как мне вот переключить? На что нажать надо? Что мне сделать? У меня на ней стоит. Может, потому что он не едет, потому что там что-то? Может, потому что этот грузовик, что, может, этот грузовик стоит? Но почему он не едет где-то на месте? Что мне еще-то сделать? И тут ничего не стоит на нем. грузовик, так, едет, но он почему-то не едет. Я создал удовольствие, никакого удовольствия, она просто не едет.